что было как-то рад, расскажу вам без прекрас. И вообще без прибоутов, веришь, нет, мне не до шуток. Что в еще раз? Нет уж, я, поверьте, па. Вот он мне сейчас написал, а потом не посверится, никогда не повторится. За окном грибной туман. Я хвостку, башку под кран. Картуз в гору, он в руки палку, и пошел я на рыбалку. Вижу, по лесу плывет, не поверишь, кошелок. Да поймал бы без обмана, бы не было тумана. Я живу на спирт и тил, веришь, за год прикормил. Но за удочкой бежать не успею твоя мать, Бекатинов из нергушки, чтоб по воробьям из пушки. Его только напугал, ныр туман, и все, удрал. Мелочь, не рыбачить лень, но попался мне тюлень. С перебитой ногой. Ну, голубчик, это к мой. Хрест его дергушкой в глаз, не уда, а выше класс. Лучше быть только хитом, но китай она потом. Только я из леса шать, меня за ногу карать. Зубы во такая пать. На тюлени наплевать, надо, думаю, стекать. По кустам плат припустил, задыхаюсь, свет не имел. Еле выплыл на опушку, сало съел за спирта кружкой. Ноги в руки и домой. Слава богу, что живой. Что такое еще раз? Нет уж, я, поверьте, пас. Вот что мне сейчас напиться, а потом не посмириться, никогда не повторится. Дома старая корга, костяная, что нога. Разгунделась, разорвалась, Жрать, мол, пол быка осталось, А ее остановить, легче просто застрелить. Ну какая-никакая, Чай мне все же не чужая, Неохота все пизать, Но ведь надо что-то жрать. Снял болотники и в боты, Ну пойдет сейчас охота. К реке морю подхожу, Там олень плывет, гляжу. Выстрел сетью и кинуть. Тут он жабры давай дуть. Мол, вот так мы с тобой. Ты полегче, дед, постой. Хоть сегодня мне и лень, но волшебный олень, Три желания исполняю, в океан и убегаю. Ну что делать раз вот так? Да ведь это не простать. Я за вас его поймал, твои крепче привязал. Говорю, хочу девицу. С ней до чертиков напиться. И в постель куркаться так, чтобы ей не отдышаться. Вот что было, но потом от а начала за столом. Посреди фонтан из Огурцы, вокруг селедка. Я проникся в одночасье. Вот мужицкое, где счастье. Да, оленя обманул. Вот еще ко мне свой стул. Давай, чокнемся, братан. Тянет он ко мне стакан. Как стакан за стаканом оказались под столом. Глядь, там ноги от макушки. Вот где ты, моя подружка. Литров я еще принять можно смело нам кровать. Прокровать уж, извините. Сочиняйте, что хотите, сами там воображать. Как хотите, так мечтайте. Ну что, чуток хоть рассказать? Ну не могла она дышать. Ее астма и бронхит, кого хочешь удивить. Все мне это наело, плюнул я на это дело. Ну устал, поверьте, кайф, коленики возвертаюсь. Глядь, там бабка уж сидит, и ему что-то гундит, Он исполнил паразит. У меня все, и стоит. А яга моя в молотку, да такая там красотка, Глядь, и все уже при ней, эх, я старый дуралей. Тут ее на вертолет добрый молодец зовет, Подели их, я, во мор, не видал их с этих пор. Я желаю, начал криком, а лень не тут же фигур. Стопли мол, подотри, мол, желаний только три. Дед, уже забрал, два твои я отдал, я исполню, но пройдет минимум так лет пятьсот. Когда силы наберусь, волшебства подзаряжусь, а пока ты не замай, отъезжи и отпускай. Тут скажу я не при детях, Я прикладом своей сети Тюк его по голове И тащить его к избе. Больше вот он теперь живет. Я заклеил ему рот, Нечего ему болтать, Силы надо набирать. Вот прошло же двести с гаком. На горе сел я с раком, Где не пас, макар ходил, Музу встретив, полюбил. Пластику за них хирург, Я теперь как витерург, и я говорит, красота, мой друг, не жизнь. А олень, ну что, олень? Жалко отпускать, и лень. Ни за ногах, ни иголках. Пусть чадить. Часть ждать недолго. Закажу еще, могу, прежний вид еде вернуть. Поделюсь с вами секретом. Свадьба будет этим летом на восьми моделях сразу. Они стройные до раза. Всех на с приглашаю. Время, свадьбы назначают, Граф когда пройдет в июле. Что же вы, щучки так надули? Что, не верите в рассказ? Тьфу тогда, уйду от вас, Квайкули на пикадиле. А потом сниму я фильму. Что я хуже Тарантино? Не последняя скотина. Денег моря, и фарт. Решено, снимаю фарт. А пока пойду напьюсь. Они Они тоже все.